Здравствуйте, меня зовут Яна Дегтяр и я руковожу отделом маркетинга в сети медицинских лабораторий Синева. 22 сентября будет проходить конференция Customer Experience Management в Киеве, там я буду рассказывать об управлении клиентским опытом онлайн в сети наших лабораторий. Приходите, будет интересно!